Опять сумасшедший сирени, волшебный хмельной аромат, Несет с собой ветер весенний. Как молодом свежий крыла Поют соловьи на рассвете, В тени еще юной листвы. Идут повзрослевшие дети По улицам спящей Москвы. Учитель наш, добрый учитель, Мы вас огорчали не раз. Простите за все нас, простите, Прощайте и помните нас. Простите за все нас, простите Прощайте и помните нас А яблони, как выпускницы Кружат лепестками пыля Из рук улетела синица Попробуй, поймай журавля И сладкая в сердце тревога И радость, и грусть пополам И жаль расставаться немного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 В конверте, ах, так бы кружить и кружить Но вы обещаниям не верьте, на мне, когда будет звонить И пикси не ждите напрасно, хоть вас это и огорчит Как музыка вальса прекрасна, так пусть она дольше звучит Учитель наш добрый учитель, мы вас огорчали не раз Простите за все нас простите, прощайте, помните нас, простите за все нас простите, прощайте, помните нас, простите, за все нас простите, прощайте и помните. Нас.